Всем привет! В другом видео я сказал вам то что я хочу запустить рубрику. Так вот я запускаю рубрику угадай ютубера. Суть этой рубрики в том что я не буду говорить что за ютубер. Я просто вам показываю ютубера и вы должны угадать его. Но если кто-то угадает то я закреплю этот коммент. Приятного просмотра. Всем привет, это игра с ваших аккаунтов. И сегодня мне попался вот такой аккаунт. 39 уровень, 420 контрабаксов, ну и у нас сет лучик. Сет луч, больше светов нету, есть всякий хлам не нужны, не знаю зачем он это покупал. Ну ладно, был мубом, наверное, да и купил. Пофиг. В общем, я посмотрел уже на оружие и по оружиях я бы сказал, что хорошие пушки у него, так что тащить с этого аккаунта уже можно. Сегодня я хочу вам рассказать о офигенной вещи, которые вы, наверное, не знаете Смотрите, есть вот такая акция, называется Мясоруб Стоит 99 голосов и есть написано Если у вас есть вещи из данного набора, вместо них вы получите контрабакс Проще говоря, если купить данную акцию и иметь все эти вещи, то можно получить 3950 контрабаксов Привет! С каждым днем новогодние праздники все ближе и ближе. И если ты, так же как и я, хочешь, чтобы на Новый год администрация Контрасити дала нам 1000 контрабаксов, то ставь лайк под данный видеоролик. Возможно, кто-то из админов увидит это видео и по вашей активности поймут, что мы на самом деле хотим получить 1000 контрабаксов на Новый год. Лайк like, это как голосование. Хочешь 1000 КБ? Ставь лайк. Дело, конечно, ваше. Можете и не ставить этот несчастный лайк. Но потом не удивляйтесь, почему нам не дали КБ. А если ты все-таки хочешь на Новый год 1000 контрабаксов, то обязательно ставь лайк. И если вдруг ты не подписан на канал, то обязательно подписывайся. Ну раз хочешь 1000 КБ, подписывайся и обязательно ставь лайк. И помни, что нет ничего невозможного.